всем большой привет сегодня будем готовить необычное заливное на пасхальный стол список необходимых ингредиентов будет в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра сначала подготавливаем формочки берем сырое яйцо с тупой стороны пробиваем скорлупу расширяем отверстие и выпускаем содержимое яйца в какую-то емкость таким образом делаем 5 формочек после чего скорлупу промываем проточной водой помещаем в содовый раствор на полчаса для дезинфекции затем еще раз ополаскиваем чистой водой и высушиваем естественным путем когда формочки будут готовы высыпаем в стакан одну столовую ложку быстрорастворимого желатина Добавляем в несколько приемов 200 мл теплого мясного бульона, посоленного и поперченного на свой вкус. Хорошо размешиваем, процеживаем через сито и даем полностью остыть. В это время подготавливаем остальные продукты. 50 граммов копченой колбасы нарезаем небольшими кубиками. Такими же кубиками режем 50 граммов копченого куриного филе. И треть красного болгарского перца. Веточку петрушки разбираем на листочке. Также нам понадобится консервированная кукуруза и зеленый горошек. Дальше наполняем доверху скорлупу всем, что имеем в перемешку. После чего заливаем каждое яйцо остывшим желатиновым раствором. и отправляем в холодильник не меньше чем на 5 часов по истечении времени снимаем скорлупу аккуратно стучим по ней со всех сторон обмакиваем яйцо в воде руки также смачиваем водой и чистим закуску как обычно яйцо вот и все